Советы будущим марафонцам, часть 2. Приветствую вас, друзья, на связи Сырняк Александр, и это вторая серия видео о советах будущим марафонцам. Конкретно сегодня будем говорить с вами, что делать за неделю, 2-3 перед стартом, когда уже основная часть проделанной работы позади и до старта остается всего 2-3 недели. Прежде чем я перейду к теме видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите видео до конца и если есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Итак, поехали! Первый совет. Приблизительно за 3 недели до старта вам необходимо преодолеть в тренировочном режиме дистанцию приблизительно 30-32 километра. Это крайне важная дистанция, которая, по идее, должна быть у вас отмечена в тренировочном плане. Преодолев ее, вы получаете некую, можно сказать, гарантию для того, что вы справитесь с марафонской дистанцией. Именно вот эти 30-32 километра – это показатель того, что вы готовы уже преодолевать марафонскую дистанцию. После 30-32 километров, которые вы преодолеете, у вас, согласно тренировочному плану, должна нагрузка уже идти на спад. Если у вас до сих пор нет тренировочного плана, и вы по-прежнему решили готовиться к марафону, и, возможно, уже даже готовитесь к нему, видео на эту тему можете найти в описании под этим Следующий совет. Минимум за неделю до забега начинайте спать больше, чем обычно. Если в обычном тренировочном режиме вы спали приблизительно 8 часов, то за неделю до забега начинайте спать 8, 9, 10 часов, если у вас есть такая возможность. В идеале, если вы это начнете делать даже за 2 недели. Когда вы начинаете проделывать эту процедуру накопления сна, организм накапливает силы. Дело в том, что в день старта вам, скорее всего, придется подняться намного раньше, чем обычно. И к этому времени вы должны быть обязательно отдохнувший, обязательно организм должен быть восстановлен после всех тренировочных нагрузок. Сон является отличным восстановительным средством. И за счет того, что вы регулярно высыпались, регулярно спали больше, чем обычно, организм в день старта, даже если вам придется проснуться намного раньше и не доспать несколько часов, будет отдохнуть вот этот недосып он не будет ощутим но если вы этого не сделаете то это может критично отобразиться на ваших результатах и на преодолении дистанции поэтому обязательно спите больше чем обычно следующий совет за неделю до старта ешьте углеводов больше чем обычно в чем секрет здесь тот же самый срабатывает накопительный эффект как и со сном вам необходимо накопить в организме достаточное количество углеводов для того чтобы в процессе преодоления дистанции организму было достаточно энергии для того, чтобы преодолевать нагрузку и проделывать определенную работу, которая будет длиться там, от 3 до 4 часов. В зависимости от скорости, конечно, с которой вы будете бежать. Соответственно, кто-то может сказать, что как же, для этого есть углеводная загрузка. Я больше поклонник той теории или той точки зрения, что в углеводной загрузки нет необходимости, если вы употребляете в течение недели перед стартом достаточное количество углеводов. Я знаю, есть люди, которые говорили, что без углевод... они пробовали бежать с углеводной загрузки и без углеводной загрузки, и без углеводной загрузки результаты у них хуже. Я лично на своем опыте проверил вторую теорию о том, что если вы употребляете достаточное количество углеводов, то вам хватает энергии. Стены у меня ни разу не было, соответственно, тут вы уже можете делать Выбор на собственное усмотрение, либо все-таки прибегать к углеводной загрузке, либо нет. Я же советую не прибегать к углеводной загрузке. Если вы этого раньше не делали, это больше подойдет для более опытных бегунов, которые, у которых за плечами уже не один марафон, и которые экспериментировали над своим организмом, экспериментировали над тем, что они делают в процессе подготовки. Если же вас ждет первый марафон, я рекомендую вам от углеводной загрузки отказаться и просто за неделю до старта употреблять большое количество углеводов. Понятно, что это не шоколадки, не сахар, не кока-кола, а э, те полезные продукты, которыми вы питались в процессе подготовки к марафону. Видео о питании при подготовке к марафону можете найти в описании под этим. Следующий совет тоже касается питания. И не просто питания, а конкретно количества употребления воды. Не будет секретом, если скажу, что. За неделю до марафона начинаете употреблять большое количество воды. Больше, чем вы это делали обычно. В идеале, это даже делать не за неделю, а за две недели. Секрет тоже заключается в том же самом накопительном эффекте. Ваш организм запасается водой для того, чтобы преодолеть будущую дистанцию в 42 километра. Может показаться, что достаточно там за день или за ночь выпить э, достаточно много воды. В принципе этого, то есть она там сразу впитается и как бы вот организм получит необходимое количество жидкости. На самом деле у организма э, происходит некий такой эффект с задержкой. Вы начинаете делать что-то заранее, а как бы конкретные результаты этого начинают происходить немножечко попозже. Условно после то есть, тренировка, которую вы сделали две недели назад, она вот может до сих пор каким-то образом отражаться на вашем состоянии, на вашем организме. То есть, здесь все как бы оно не по щелчку пальца в нашем организме происходит, а происходит нек с некой затяжкой. Соответственно, если вы начинаете хотя бы за неделю до старта употреблять большое количество воды, организм напитывается этой жидкостью в процессе, и у него есть достаточно жидкости для того, чтобы преодолеть дистанцию и не потерпеть обезвоживание, соответственно. Бейте больше жидкости, чем вы употребляли до этого. В первой серии видео я вам рассказывал о том, какая норма жидкости в среднестатистически для человека. Это 30 мл жидкости умножить на количество килограмм. Если мой вес 70 килограмм, я умножаю 70 килограмм на 30 мл жидкости, получаю 2100 мл жидкости. Соответственно, обычная дневная норма воды для меня является 2 литра 100 мл. В жаркие периоды и процесс подготовки к марафону эту норму можно увеличивать. А особенно за неделю до марафона ее прям необходимо увеличить. То есть смело пейте много воды. Следующий совет тоже из области питания и касается энергетических гелей. Друзья, очень многие прокалывались, можно сказать, на таком моменте, как энергетические гели. В каком плане? Не в том плане, что они их не употребляли, а в том плане, что они употребляли, но это было первый раз во время преодоления дистанции. Крайне вам рекомендую, прям настаиваю, все гели, которые вы планируете принимать в процессе преодоления дистанции, протестируйте их на тренировках. Вы должны четко понимать, что ваш организм эти гели усваивает, что ваш желудок их нормально переваривает, и вы после того, как съедаете этот гель, можете дальше продолжать дистанцию, что у вас не происходит никаких казусов. Потому что бывает очень часто, что человек съедает гель, и тут у него начинается... Реакция в желудке, которая не дает ему просто дальше продолжать дистанцию. Ему приходится как бы, делать то, что называется пит-стоп в ближайшем туалете. Или если такого нет, то где-то искать кусты. Это не очень приятно. И это отражается на ваших результатах. Поэтому обязательно все, что касается энергетических гелей, вам необходимо проверить в процессе тренировок. Идеально заранее определиться с гелями, которые вы будете употреблять на дистанции. И... Дистанцию 30-32 километра, о которой я рассказывал в первом совете Преодолеть с помощью вот этих гелей То есть в процессе преодоления длинной дистанции Самой длинной тренировки в процессе подготовки к марафону Протестировать, как ваш организм реагирует на эти гели И тогда уже быть четко уверен, что с этими гелями все в порядке И их можно употреблять Еще о гелях мы будем с вами говорить, но уже в следующих сериях Следующий совет тоже касается питания за неделю до старта, пожалуйста, не употребляйте никаких новых экзотических продуктов, которые вы ранее не ели. Причина все та же, для того, чтобы организм не начал, не получил некий стресс или отравление, потому что для того, чтобы выйти из... Э в стрессовой ситуации связанной с пищевым отравлением организму нужны силы. Эти силы он вместо того, чтобы потратить на подготовку к старту и на преодоление дистанции, он будет тратить на восстановление. Плюс это может занимать несколько дней. То есть не надо есть ничего нового. Употребляйте только те продукты, которые вам знакомы и которые вы уже до этого ели. Следующий совет касается экипировки, друзья. Бежать в марафон нужно только в проверенной экипировке. Особенно это касается кроссовок. Ни в коем случае не бегите. Марафон в новых кроссовках, которые вы купили на экспо за день до старта или за два дня до старта. В кроссовках, в которых вам нужно бежать, они должны быть тоже хорошо проверены на тренировках. И в идеале в них отбегать хотя бы месяц, для того, чтобы нога к ним привыкла, для того, чтобы точно знали, что они вас нигде не натирают, чтобы для вас не было никаких сюрпризов. Что немаловажно, что вы знаете, с какой силой затягивать шнурки, чтобы вы не передавили ногу в день старта, и вам не пришлось останавливаться, их перематывать или отпускать. Друзья, все должно быть проверено, особенно кроссовки. То же самое касается футболок, очков, шорт здесь тоже может быть очень много разных нюансов поэтому вся экипировка в которой вы собираетесь бежать приобретите ее заранее и хотя бы за месяц до марафона начинайте в ней тренироваться то есть отрабатывая тот сценарий который у вас будет на дистанции если вы оденете новую футболку у нее может быть неподходящая или особого рода ткань даже если она спортивная которая будет негативно влиять на натирание сосков то есть будет натирать соски об этом я расскажу немного позже потому что вы бежите долго, и, то есть, футболка, одежда на вас, она натирается соски, поэтому их нужно будет заклеивать. Отдельно об этом поговорим еще в будущих видео. То есть, если вы оденете непроверенные шорты, вы можете получить натертость промежности, которая будет мешать вам бежать. Здесь много нюансов, поэтому всю экипировку проверяем заранее и тренируемся, тренируемся в ней, если не за месяц, то хотя бы за 2-3 недели до старта марафона. Следующий совет касается мужчин, и звучит он достаточно необычно. Если вы будете бежать на результат, воздержитесь от секса приблизительно за 3-4 дня до старта. Кто-то рекомендует воздерживаться за неделю, но я думаю, что 3-4 дня будет в принципе, вполне достаточно. Во время секса мужской организм теряет достаточно большое количество энергии. Ведь на первый взгляд это может быть неощутимо. И что негативно может сказаться на тех результатах, которые вы планируете достичь в э, процессе преодоления дистанции в 42 км. Поэтому э, потерпите несколько дней, откажитесь от секса, если для вас критичны результаты. Если нет, то в принципе этот совет может быть вам не актуален. Что касается женщин, то их физиология устроена по-другому. Женщинам, к сожалению, здесь ничего посоветовать не могу. Следующий совет тоже немного необычный, касается того, как следует забирать свой стартовый номер. А, как правило, выдача стартовых номеров происходит на больших спортивных мероприятиях, на больших выставках, где много людей, где много всего интересного, где продают много спортивных разных штук, спортивного инвентаря, где хочется походить, посмотреть, возможно, даже где-то в чем-то поучаствовать. И в конечном итоге, придя за номером, вы проводите на ногах за день или два до старта порядка 3-5 часов. Это очень нехорошо будет влиять на результат, который вы можете показать на дистанции. Несмотря на то, что вы просто ходите, ноги устают. Ногам, особенно за день, за два до марафона, необходимо отдыхать. И в идеале номер забирать Первый день выставки. Выставка, как правило, длится два дня. То есть вы забираете как можно раньше, для того, чтобы вашим ногам было как можно больше времени отдохнуть перед стартом. Друзья, несмотря на то, что это как будто кажется такой мелочью, это важно. Если вы все-таки пришли на выставку, то есть в первый день вы забрали номер и ушли домой, но вспомнили, что вам что-то очень нужно, спокойно можете без угрызения совести возвращаться, как бы покупать то, что вам необходимо, но пришли, купили и ушли. Следующий совет. За день до старта минимизируйте любые передвижения на ногах для того, чтобы ноги у вас были максимально отдохнувшими. В идеале целый день лежать на диване либо сидеть перед ноутбуком в удобном положении для того, чтобы ваш организм, для того, чтобы ваши ноги набрали сил перед ответственным днем и вы смогли в процессе преодоления дистанции выложиться на полную и получить удовольствие от преодоления этих 40 42 км от своего первого марафона и показать максимально хороший результат который, если вы, его, вы превзойдете свои ожидания, вы получите еще больше адреналина, удовольствия и вдохновения продолжать свои тренировки. Друзья, на этом все. Я надеюсь, что вторая серия видео-советов для будущих марафонцев была вам полезна. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. И до новых встреч. Пока!